Я пришел домой, очень устал, и сижу на аппарате, который снимает усталость. Сегодня я покажу, как она работает. Сам аппарат состоит из этих трех батареек, ион-дитилов, нержавеющие электроды, две штуки, и сопротивление, примерно 2-1 кВт. Плюс и минус подключаются в разные этапы тазы вот, пластиковые потом подключается мощный трансформатор примерно 80 вольт сварочный вот этот и она замыкается под водой воду используем чистую желательно ледяную Вернее, талая вода. Нагреваем с помощью кипятильника. Примерно через 30 минут усталость уходит.